Ламу Йонтенгялса уже не в первый раз приглашают в Казанский федеральный университет. У студентов Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Имаи в КФУ появилась уникальная возможность увидеть и послушать настоящего ламу 21 века, узнать о культуре и символике буддизма. И довольно символично, что такое мероприятие проходило в стенах этнографического музея КФУ. В этом музее хранится замечательное собрание буддийских редкостей, буддийских раритетов. Можно встретить настоящие статуи ламы, фигурки иконам буддийские, но везде описывается, что наряду с этими предметами можно встретить настоящего буддийского ламу, который здесь совершает богослужение и который рассказывает. То есть это сведения 19 века. Лама Йонтенгиалса, в свою очередь, поделился мыслями о тибетской культуре, мыслями о том, какой вклад может внести тибетская культура в общемировое пространство. Очень интересно, что в России есть большой интерес к науке об уме, чем к такой традиционной религии. Буддизм — это не только какая-то определенная религия, это опыт, медитация, философия. То есть, соответственно, большинство людей делает запрос на изучение медитации и какого-то конкретного философского опыта, который осмыслил буддизм в России. Основная тема 21 века — как гармонизировать наше общее мировое пространство, используя различные методы, потому что сейчас меньше веры, меньше религиозного восприятия. О буддийских экспонатах подробно рассказал Лама. Он объяснил слушателям, для чего они используются в практике тибетских монастырях и тибетской культуре. Помимо этого, студенты узнали о пяти внутренних и внешних элементах, из которых состоит внутренняя и внешняя вселенная. Лама также рассказал об определенных символах, как они могут гармонизировать в пространстве и в нашем уме. Вот, например, буддийский колокольчик. Вместе ваджер и колокольчик представляют неразделенный союз метода и мудрости. В паре они становятся символом целостности всех качеств, присущих пробужденных, состоянию, которое свободно от двойственности и разделения. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универоньюс.